воскресное утро 16 октября в Елабужском институте КФУ вновь зазвучали детские голоса. Здесь прошло торжественное открытие нового учебного года детского университета. С открытием нового образовательного сезона юных слушателей поздравил заместитель директора по научной деятельности Елабужского института КФУ Владислав Виноградов. Поздравляю вас с тем, что сегодня вы стали студентами и магистрами намного раньше других, примерив для себя вот это вот имя. Достаточно высокая имя студент и магистр, и вы можете этим, сегодняшнего дня гордиться. В этот день ребята и их родителей ждала увлекательная программа. Познавательное шоу «Дом для волшебных представлений» представил особый гость праздника – Набережно-Челнинский государственный театр «Кукол». Артисты рассказали о том, кто работает в театре, как создаются маски и многое-многое другое. Меня моя Я хочу порисовать. Пишать писать тексты. Мой самый любимый предмет ⁇ это история. Я хочу знать на истории, что как люди прожили жили в древних врем, временах и как они... Ловили мамонтов. Знакомство с детским университетом продолжилось на лекциях. В этот раз ребята узнали, как стать олимпийскими чемпионами. Надо отметить, занятия в детском университете нравятся не только детям, но и их родителям. Ребенок должен состоронне развиваться, и поэтому такие университеты, которые проводятся в вашем Елапургском университете, очень интересны, увлекательны. Ну, мне бы хотелось, чтобы и физически развивали, и то, наверное, занятия проводили а, более интеллектуальные. Логическое мышление хотелось, чтобы развивалось у ребенка. Увидеть школьников в аудиториях и лабораториях Елабужского института – привычное дело. Ведь стать студентом, не окончив и начальной школы, возможно, благодаря проекту «Детский университет», который в этом году празднует свое пятилетие. В этом году вся тематика лекции прошла конкурсный отбор. То есть самые интересные темы только прошли для наших Юных студентов. Все занятия у нас э, ориентированы профильно. То есть есть блок э, математический, есть блок экономический, правовой блок есть. И, конечно же, там уже дети будут заниматься э, в подгруппах. Двери детского университета будут открыты раз в месяц по воскресеньям. Следующее занятие состоится 23 октября. Динара Алмагамбетова, Денис Сипайлов, пресс служба Елабужского института КФУ. Специально для Универньюз.